Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Иногда бизнес продолжает работать, даже если собственник управляет им дистанционно из-за рубежа. Но так получается далеко не всегда. Сегодня расскажу, что делать, если после переезда в другую страну вам нужно прекратить деятельность компании в России. У владельцев ООО есть четыре варианта, чтобы ликвидировать бизнес в России. Первый – это добровольная ликвидация, второй – ликвидация по решению налоговой, третий – продажа и реорганизация компании, и четвертый – банкротство. Последние три способа связаны с серьезными рисками для владельцев, поэтому разберу только первый, как наиболее безопасный. Порядок добровольной ликвидации прописан в Гражданском кодексе и законе об обществах с ограниченной ответственностью. Начать нужно с оформления решения о ликвидации. Единственный участник может отправить решение из-за рубежа заказным письмом на юридический адрес компании. А если участников несколько, проведите собрание и подготовьте протокол. Сделать это можно заочно, а итоги голосования подвести в электронном виде, либо путем пересылки бюллетеней по почте. В решении о ликвидации укажите ликвидатора или ликвидационную комиссию. Если хотите самостоятельно контролировать процесс, то можно назначить ликвидатором себя. В течение трех дней после принятия решения о предстоящей ликвидации нужно сообщить об этом в налоговую инспекцию. Для дистанционной ликвидации есть специальный сервис на портале ФНС. После принятия решения необходимо разместить информацию о предстоящей ликвидации на Федресурсе. Это можно сделать дистанционно через личный кабинет. Также разместите объявление в журнале «Вестник государственной регистрации». В объявлении укажите адрес, куда кредиторы могут обратиться с претензиями и срок. Объявление можно заказать онлайн, используя электронную почту. Каких-то дедлайнов здесь нет. Но лучше не затягивать, так как чем быстрее все заинтересованные лица узнают о предстоящей ликвидации, тем быстрее она завершится. И не забудьте письменно проинформировать всех кредиторов. Специальной формы и срока нет, но лучше сделать рассылку максимально быстро, ведь э, вряд ли все кредиторы компании регулярно читают вестник госрегистрации и просматривают Федресурс. Если есть электронный документооборот с контрагентами, удобнее выслать им письма, заверенные электронной подписью. Без электронного документооборота можно сделать рассылку по электронной почте, но тогда нужно продублировать информацию заказными письмами с уведомлением о вручении. После того, как оповестите кредиторов, увольте сотрудников. Необходимо уведомить службу занятости и работников о предстоящем увольнении не позднее, чем за два месяца до предполагаемого увольнения, а при массовых увольнениях — за три месяца. Передать сведения в службу занятости можно через личный кабинет на портале Работа в России. Если в организации есть кадровый электронный документооборот, то проблем с дистанционным подписанием документов сотрудниками не будет. Если его нет, то обмен документами с сотрудниками придется вести по почте, ну или можно оформить сотрудникам электронные подписи за счет компании, чтобы ускорить процесс. Без бумажного документа оборота в любом случае не обойтись. Сотрудник должен получить на руки заверенную копию приказа об увольнении. Эту копию нужно выслать ему заказным письмом в течение трех рабочих дней после увольнения. Следующий шаг – составление промежуточного ликвидационного баланса. Это нужно сделать после того, как истечет срок для предъявления претензий к кредиторам, указанный в объявлении. Формально в законе нигде не сказано, что промежуточный ликвидационный баланс нужно сдавать в налоговую инспекцию. Но на практике его обычно сдают, чтобы ликвидация прошла быстрее. Удаленно сдать ликвидационный баланс можно с помощью этого сервиса ФНС. После этого погасите долги перед сотрудниками, контрагентами, бюджетом и социальным фондом. Сдайте завершающие налоговые декларации в соответствии с вашим режимом налогообложения, расчеты по страховым взносам и отчетность в СФР по уволенным сотрудникам. Все эти формы можно сдать онлайн, если есть электронная подпись. Также нужно закрыть счета в банках. Большинство кредитных организаций позволяют делать это онлайн. Если у компании есть кассовые аппараты, их нужно снять с учета. Это тоже можно сделать удаленно через личный кабинет юрлица на сайте ФНС. После завершения всех перечисленных процедур сообщите в налоговое завершение ликвидации. Это можно сделать с помощью сервиса ФНС для ликвидации юрлиц. В течение пяти рабочих дней налоговики проверят документы и исключат компанию из ЕГРЮ. Оформить электронную подпись, находясь за границей, не получится. Для идентификации нужно лично явиться в удостоверяющий центр. Есть два варианта, как выйти из этой ситуации. Первый – пересылать все необходимые документы по почте. Документы, которые подлежат материальному заверению, например, заявление о ликвидации в налоговую, можно заверить в консульстве. Второй – назначить ликвидатора, который находится в России. После назначения к ликвидатору переходят все полномочия по текущему управлению компанией. Он рассчитывается с кредиторами и сотрудниками, сдает необходимую отчетность. Ликвидатором может быть как действующий или бывший сотрудник компании, так и любое другое лицо. Также можно обратиться и к специализированной компании, которая занимается ликвидацией. Такой компанией может стать мое дело. Мы поможем подготовить полный пакет документов для налоговой, и вам не придется тратить время на изучение вопроса, сбор документов и формальности. Этим займутся наши опытные юристы. Ссылка под видео.